Вот и пасхальные наши куличики. такие какие аккуратненькие. Тесто немного завела, но нам хватит. Главное, что в принципе не белые, не сгоревшие, само то оптимальные. Вот, печечка приготовила. Слава Богу! У меня новый рецепт помадки, просто сгущенка и сахарная пудра. Попробуем.